Поставление товара, когда оно к нам поступает, оно отображается специализированным документом. Товарная накладная, торг12 к вам приходит этот документ и, соответственно, товар на склад приходит. Для того, чтобы отобразить эту операцию, нам достаточно в 1С оформить документ. Поступление товаров и услуг. Давайте посмотрим, как это делать. Мы идем в меню Документы. Мы оказались с вами в программе 1С. Мы идем в меню «Документы», «Закупки», «Поступление товаров и услуг». Оформляем с вами новый документ. Говорим в поле «Контрагент», от кого он пришел. А, указываем, на какой склад пришел товар. И через подбор уже вносим то, что, на, что пришло к нам поступила к нам на склад, в наш магазин. Указываем, по какой цене. Ну, ставку также указываем. Все в соответствии с документом поступления. И видим, что какое количество указываем. Видим, что вот она товарная наша накладная на общую стоимость 1035. Проводим этот документ. Так мы оформили с вами поступление.